так строят ладзи А потом говорится, что умелый, Я взял бинокль, кстати Но оставил его в машине А потом уже и богатыри, наши рослые и могучие поценутся свою удаль молодецкую на богатырском Поле Телефончик потерял? Допускается какая спорная ситуация. да? Эх, выбывает надежда земли. Давай. Несколько разушка, Максимальное количество. Вниз опускать не надо, только на плечо и на трицепс, вот так. Улыбайся, братан! Вот... Получается, еще разок все похлопаем! Хорошая, ясная атака! Не очень продолжительное патрон, а и опять нападение! Приноравливаются богатыриво! Еще слабые места. Итак, мы посетили богатырскую Слободу. В общем, если честно, делать там вообще абсолютно нечего. Обед примерно на человека вам выйдет 500 рублей плюс 200 рублей за вход экскурсия экскурсии в музей 150 и покататься на ладе на маленькой стоит 300 рублей полчаса на большой 500 еще мы делать не стали как бы из-за ограниченности по времени в общем обед первое там стоит щи без мяса 100 рублей второе, картошка с курицей или сосиской 250 ну, в общем, так себе туристов полно кормят обычных гостей только после туристов приходится ждать туалет ну, не, даже не туалет собственно ну и все такое как бы не в общем, больше не поедем вот так скажем. Сейчас мы заехали на молодецкий курган. Но в 3-4 градуса мы на него не пойдем. Сейчас пойдем на пляж зайдем. Посмотрим, что там за вода. Покажу. Пляж. Возле Молодецкого кургана. Это называется Жигулевское море. Я кто он ставил? Увидите какого. -то. Какие здесь объявления? Прикольные. Туристов он забрали? с -горы. в общем-то мы приехали в Самарскую Луку на Деви гору и Молодецкий курган вот и мы сейчас поднимаемся по второму маршруту это Деви гора протяженностью 1300 метров на Молодецкий курган мы не пойдем 4 километра ну ее нафиг. В общем, сейчас поднимемся, покажу, что будет сверху. Памятник какой-то. Вон она, деви гора. Сейчас, наверное, туда пойдем тоже. Как так? Как так? Джит море. Вот Поднимаюсь на деве гору. Лучше этого не делать. Такую жару. Смотри, как она Такая так. а, опасненькая, что а, да. зеленая-зеленая красиво ну, в общем-то вот и вся деревья гора виды здесь конечно шикарные ходят парусники Такие места для отдыха здесь, в этой бухте, на катамаране он сидит, мой друг Женя, капитан, двигаемся.